Сейчас в горелку установлена сопла с диаметром 0,15 мм. Сопла изготовлено компанией Донмед и я могу продемонстрировать расход газа через сопла с диаметром 0,15 мм. Сейчас в горелку подается гремучий газ. Смесь водорода с кислородом максимально обогащенная углеродной составляющей. Сейчас я открою, добавлю чистый гремучий газ и полностью перекрою вентиль подачи гремучего газа, обогащенного углеродом. Пламя становится еле заметным давление газа в системе ноль целых две десятых атмосферы я снова открываю подачу гремучего газа, обогащенного углеродом и перекрываю подачу чистого гремучего газа. Теперь я попробую нагреть проволоку из нержавеющей стали. диаметр проволоки 0,5 целых мм. миллиметра сейчас в горелке установлено сопла с диаметром 0,25 миллиметра. В горелку подается гремучий газ, максимально обогащенный парами жидких углеводородов. Сейчас я также полностью перекрою обогащение. И в горелку будет подаваться чистый гримучий газ. То, что вы сейчас можете наблюдать. Я снова попытаюсь нагреть проволоку из нержавеющей стали с диаметром 0,5 мм. Нагрев чистым гримучим газом. И Сейчас я продемонстрирую нагрев гремучим газом с обогащением жидкими углеводородами. Толщина металла из нержавеющей стали 1 миллиметр. Нагрев происходит достаточно вяло, так как углеродная составляющая в значительной степени снижает температуру горения пламени. Если проделать то же самое, но с чистым гремучим газом, результат будет несколько другим. Такой же диск толщиной 1 мм. Да, хотя температура горения водорода очень высока, но того количества водорода, которое выходит через сопла 0,25 мм, недостаточно для получения нужного количества энергии для того, чтобы расплавить либо прожечь этот диск. Сейчас в горелку установлено сопла с диаметром 0,5 мм. горелку подается гремучий газ, максимально обогащенный углеродом. Сейчас я полностью отключил подачу обогащение углеродом и через сопла горелки горит чистый гремучий газ. Добавляю обогащение углеродом и полностью перекрываю подачу чистого гремучего газа. Диск толщиной 1 мм, нержавеющая сталь. Пламя, обогащенное углеродом, более холодное, поэтому отлично подходит для обжига, либо для плавки металла, так как максимальное количество кислорода в данном случае связывается процессом, окислительным процессом водорода и углерода. Сейчас на горелку я установил мундштук, предназначенный для плавки или обжига металлов, который используется в паре со, с различными сменными наконечниками, мультисопловыми наконечниками, имеющими различные диаметры отверстий. Сейчас установлена насадка, сменная насадка с шестью соплами самого маленького диаметра. В горелку подается газ, максимально обогащенный углеродом. Сейчас на Монштук установлена насадка, средняя насадка среднего размера с семью отверстиями одинакового калибра. Ну и в завершении мне осталось продемонстрировать работу самой крупной насадки, предназначенной для плавки либо обжига металлов. Как вы можете увидеть, в ее центре расположено одно крупное отверстие и по периметру еще шесть отверстий более мелкого калибра.